Продолжим наше изыскание. На настоящий момент мы с вами научились работать с такими сущностями в системе, как, пользователей, как пользователь, группа доступа, группа пользователей и профиль групп доступа. Здесь, уже на данном этапе, мы можем рассмотреть следующий механизм. Называется он «Дополнительные права пользователей». Для чего же он нужен? Дело в том, что в силу ряда объективных причин Некоторый функционал системы выведен в данный механизм Это, например, запуск системы в определенном режиме Или предоставление визуально определенной информации вот. И каким образом вообще здесь можно нарисовать диаграмму отношений на самом деле сами по себе дополнительные права пользователей, они не являются в системе какой-то сущностью. Все, что мы можем сказать, это мы можем э, сказать, что у нас набор вот этих вот дополнительных прав пользователей, он предоставляется конкретному пользователю. То есть у конкретного пользователя есть один набор дополнительных прав. И у конкретной группы пользователей тоже есть один набор дополнительных прав. Мы можем дотянуться до набора дополнительных прав, имея пользователей и группу пользователей. Но имея просто набор дополнительных прав, что-либо сказать относительно того, кому он принадлежит, нельзя. Он не является сущностью. Хорошо, давайте посмотрим, каким образом в системе реализован механизм дополнительных прав пользователей.